Над миром нависла угроза биотерроризма, глобальная проблема всего человечества. Альянс противодействия биотерроризму – единственная военизированная организация, способная противостоять биорганической угрозе. Каждый день бойцы Альянса отдают свои жизни, чтобы мы могли спать спокойно. Они – наша единственная надежда.